Весмеля. Ассаляму алейкуму рахматуллахи обракиатух. Сегодня мы будем проходить последнюю букву Я. Последняя буква Я арабского алфавита. Я. Я. Она соединяется как влево, так и вправо. Как влево, так и вправо соединяется эта буква Я. Давайте же посмотрим, как она пишется. Итак, буква Я. Буква Я. Пишется она вот так. И две точки. И две точки внизу. Две точки, две точки, две точки. Еще раз. Буква Я. Я. И еще две точки. Я. Я син, ясмин, я, я с фатха я, например, ядон, ядон, то есть рука, яд, рука, я с кясрой, я. я, я, с дома Ю. Например, Сура Юсуф. Юсуф. Юсуф, например, возьмем. Юсуф. Имя. Имя человека. Юсуф или Юсуфий. Апельсин, например, Юсуфий. Я. с сукуном. Й. Й. Например, в слове бейт. Бейт. Дом. Бейт. Бейт. Бейт. Бейт. Бейт. Итак, я с фатхой. Возьмем слово ясмин, например. Ясмин. Ясмин. Или, например, я с домой. Буют. Буют. Дома. Дома. Я с сукуном. Бейт. Бейт. Бейт. Бейт, альбету, альбету. Я с кясрой. Я с фатха Я. Я с домой Я с Сукуном. Я соединяется влево и вправо. Значит, мы поняли, что она соединение дает и влево, и вправо, соединяется с любой буквой, которая дает ей соединение. И Значит, в середине она будет писаться вот так. Вот это самостоятельная буква. Я. Далее, в начале слова она пишется вот так. В серединке слова она пишется вот так. И в конце слова она пишется вот так. Еще раз. Я самостоятельное. Я в начале слова. Я... В серединке слова и я в конце слова. Барка Аллауху фикому муллаху хайран хайраль джаза. Субханак Аллаху би хамдик. Ашаду аля анта. Астагфирука и атубу илейка.